Добрый день, уважаемые друзья! Ровно 74 года назад Советский Союз победил во Второй мировой войне, также с союзниками. Победа была нелегка. Сколько солдат сложили головы под городами, сколько моряков ушли под воду со своими кораблями, сколько летчиков улетели в бой и так и не вернулись. Так давайте помнить каждого, кто вложил свой вклад в победу, будь то рядовой, маршал или генералисимус. С Днем Победы, товарищи! С Днем Великой Победы! Сегодня мой второй видеоролик по новой рубрике, посвященной сражениям и событиям в истории России, которые запечатлены на монетах. Сегодня мы поговорим о Сталинградской битве. Сталинградская битва – одно из важнейших сражений Второй мировой войны. Происходила на территории современных Ворож... Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмикия с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года. Его целью был захват Большой излучины Дона, Донского перешейка из Сталинграда, современный Волгоград. Осуществление этого плана блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами СССР и Кавказом, Создавала бы плаздарм для дальнейшего наступления с целью захвата кавказских месторождений нефти. За июль-ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях. За ноябрь-январь окружить группировку немецких войск в результате операции «Уран», отбить деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окруженная группировка капитулировала 2 февраля 1943 года. В том числе 24 генерала и фельд Паулис попали в плен. Эта победа после череды поражений 1941 и 1942 годов положила начало коренному перелому. Сталинградская битва стала одной из самых кровоприктных в истории человечества. 478 741 человек нашей страны и со стороны вермахта 300 000 человек. Погибли. Среди германских союзников, это итальянцы, румыны, венгры и хроваты, погибло около 200 тысяч человек. Число погибших горожан невозможно установить даже приблизительно. Но счет идет не менее чем на десятки тысяч. А теперь мы переходим к самой монете. На реверсе монеты изображено рельефное изображение фрагментами мемориала героям Сталинградской битвы. Монета чеканилась на московском монетном дворе тиражом в 2 миллиона штук. Металл является сталь с никелевым покрытием. Масса монеты 6 грамм. Диаметр 25 миллиметров. Толщина 1,8 миллиметров. Стоимость монеты колеблется от 200 до 1500 рублей в зависимости от состояния. Ну, а я с вами не прощаюсь. Я говорю до новых встреч.